всем привет вы на канале заработать в интернете в этом видео у меня кран называется он безумный тоже здесь на этом кране можно зарабатывать криптовалюту Dogecoin и одна монета здесь мы зарабатываем монеты равно 2 сатоши дагекоина партнерская программа здесь 30 процентов комиссии на этом кране присутствует система достижений ручной кран автокран автокран работает каждые 20 секунд если у вас на балансе есть 100% энергии есть здесь короткие ссылки и просмотр объявлений задач здесь нету также на этом кране можно создавать рекламу я здесь вот просмотрел практически все объявления вот добавились еще два объявления давайте их посмотрим вот смотрим объявление 20 секунд кстати я на этот кран также ссылку оставлю в описании я на него уже снимал видео кому интересно тоже как платит одна монета умножается на 2 и выплаты здесь инстантом на крипто кошелек у кого еще нету данного кошелька Ссылка будет в описании, переходите, регистрируйте данный кошелек, регистрируйте биржу Binance, вставляйте туда все кошельки из биржи Binance и будете зарабатывать криптовалюту абсолютно без вложений. Вот, заходим вот в достижения. В достижениях вот я здесь заработал, посмотрел 22 объявления. Получается, мне капнуло 1 миллион. И нажимаю вот получить 1 миллион. И получаю наградующий 500 энергии. И чтобы использовать вот эту вот энергию, заходим в автокран. И каждые 24 часа, кстати, вот, когда вы заходите в достижение, каждые 24 часа можно проходить все вот, к примеру, Объявление посмотреть, короткие ссылки и заходить в достижения и зарабатывать криптовалюту дополнительно. И здесь вот видите, я получил 25 тысяч, точнее 2000, 25 тысяч монет я получил, каждые 20 секунд. Давайте еще раз подожду уже и проверим данный экран на платежеспособность и вот еще как раз таймер закончился. 25 тысяч монет я еще раз получил. Также здесь вот много коротких ссылок. И каждую короткую ссылку можно проходить каждые 5 минут. Ну давайте вот первую, она самая легкая. Пройдем еще короткую ссылку. Здесь вот три странички. Чтобы вот таймер здесь пошел, нам нужно кликнуть по объявлению. Кликаем по объявлению, видим вот э, написано "нажми", здесь продолжить. Нажимаем. Вот идет таймер, опять загружается рекламированный сайт, и нам нужно вот, нажать на объявление. Нажимаем на объявление, нажимаем еще раз на кран, точнее на континуум. Рекламную ссылку мы закрываем. Ждем вот опять сколько там. Три секундочки. Разгадываем капчу. Легкие, короткие ссылки. Вот первая, когда вы будете проходить короткие ссылки. Проходите вот первую. Ее можно проходить три раза. Она самая легкая из всех. Буквально за пять минут можно пройти три ссылки. И видим вот я получил... Получается 36 тысяч монет. Вот она исчезла. Перехожу на панель приборов. На балансе видим у меня 4 миллиона 480 тысяч монет. 400% энергии. И здесь нам нужно вставить кошелек Дегекоин. за сейчас проверю. ДХ-С5. Перехожу в раздел депозит на P. Ищем здесь кошелечек Дагекоина Где ты спрятался, вот он С5, все правильно нажимаем здесь снять со счета и видим сумма удвоилась в два раза перехожу на faucetpay идем на главную смотрим 0.089 догикоинов у меня на балансе. На этом, друзья, у меня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хороших заработков и всем пока.